Это. Снимаешь? Снимает Оп! Не погнулась Если ну, погнулась, но не сломалась надо. Ой, но Если у тебя стоит задача ее сломать то... Тогда надо сломать. Ну, Интересно, как ну, Вот 60. Ракетка за 600 рублей Пробуем.